Братья и сестры, всех вас поздравляю сегодня с Днем Воскресным. И сегодня наш ангел Воскресный день с памятью Святого Пророка Божия Илии Фисвитина. Ну вот. Чтение апостольское, посвящено отдельное Пророку Ильи и вот Евангельское чтение тоже. Стоит сказать о э, самом Пророке. Он жил в то время, когда... Еврейское царство разделилось на две части. То есть в очень сложное время. То есть, ну, просто с коленом и осталось только Вениаминово колено. А десять колен Израилевых они откололись. То есть совершенно отдельное царство было. То есть такое было в власти. По своему масштабу, по объему, так как на колено было очень-очень многочисленно, они примерно равны были. Вот. Но 10 колен с одной стороны, с другой всего два. Кто из них прав? Сложно было об этом и говорить. В Израиле осталось его на колено. Там храм, вроде как, вот, в котором подобает приносить жертвы, совершать богослужение, что, собственно, там и делалось. А в Израильском царстве изначально, как только оно отделилось, там ну, правил Ерван, он. Убеждал жителей не ходить в Иерусалим. Ну, как примерно любое государство, которое отделяется от своего государства как бы матери, подпочковывается в силу тех или иных обстоятельств, не ведет себя так, что нужно создать какой-то противовес. Вот это прежде всего действуют правящие элиты, там кто вот, э, заинтересован в том, чтобы вот не слиться обратно воедино. А религиозные объединяющий фактор, он пугает юриду, которая разделилась и им нравится вот этот вот, верхушки. И поэтому они все делали для того, чтобы народ отдалить еще дальше и дальше от царства Иуды, то, чтобы, вот, и от Иудина, колено, вот, от иудей. И, соответственно, строили различные капища, поклонялись различным богам, то есть многобожие возникло, еретическое израильтян и пророк Илья, живший в это время, как-то же, как же умудрялся сохранять чистоту веры. Мало того, жив в это время, он не боялся об этом говорить, вот. Ну, в то время не было средств массовой информации, тем более не было интернета, таких вещей невозможно было взять, сказать или на всю страну, сразу все это знают. Но, тем не менее, в том месте, в каком он находился, он не боялся говорить о том, что есть правильно, что есть правда что есть истина, какая вера истинная. И э, само по себе его поведение, оно было очень вызывающим, Оно вызывало очень много раздражения сверхушки. Вот, э, по желанию было э, царице в то, в то время вот, э, его вообще извести, уничтожить. И пророк Илья сам оскорбил по этому поводу, обращаясь в молитве к Богу. Но вот э, э, придя э, в Сидон, вот, он... Э, остановившись у вдовицы Сидонской, прожил с ней продолжительное время у нее в доме, вселил, вернее, воскресил, по сути, из мертвых сына вот этой вдовицы, вот, они в этот голод, когда три с половиной года не было дождя, и в голоду погибали целые селения в то время израильтян, и, и это все земля обетованная, когда... Там, там грибы круглый год растут. И сейчас, как бы настолько эта земля очень э, плодородная и хорошая, даже сейчас, говоря уже про то время, вот, И тем не менее, как бы вот, не было дождя э, по молитве про угодили, а у Давицы Сидонской постоянно было хлеб и масло, вот, чтобы она могла готовить. Всегда было у нее там немножко оставалось, она готовила, вот, и, э, происходило это. И когда возник э, момент исповедания веры у пророка Ильи не, не было какого-то страха о том, а, как себя вести, как а, защитить веру вот, а, в истинного Бога. Он а, смело пошел на а, такую конфронтацию с языческими жрецами и сказал, если он, ваши боги настолько сильны, ну давайте возьмем большой костер, Положим туда дров для жертвоприношения, все приготовим. И вы молитесь, чтобы он загорелся. Вот. Если вот он загорится, значит ваши боги, вот они вот правильные. Вот если вы не сможете, я буду молиться тогда. И вот э, боги, э, эти жрецы в большом количестве преступленно молились, э, кололи себя ножами, возбуждаясь как бы в таком экстазе, в этом молительном э, бесоском. Вот это продолжалось очень длительное время на глазах множества народа, вот. и когда они развели руками и сказали, что мы не можем этого сделать, и ты тоже этого не сможешь сделать, тогда пророк Илья сказал о том, что возьмите воду и облейте все это, чтобы это все было мокрое, чтобы это просто... И налили такое огромное количество воды, что там просто не то, что мокрые дрова эти все были. Там Просто не, нечему было загореться даже кого -то. И вот а, пророк Илья стал молиться Богу, и это настолько сильно, ярко вспыхнуло, что всем людям было очевидно, что это не, не просто огонь загорелся от а дров, потому что сгорели не только дрова, которые были в этом а, а, жертвенном костре, но даже камни, которые были под а, вот этими дровами, они тоже сгорели, а, превратились в прах. Вот а, тем самым... Пророк Илья обращал к, э, к истинному Богу очень многих людей, находясь э, э, в служении Богу. Мы сейчас с вами тоже живем очень сложное время. У нас настолько все вот, с ног на голову перевернулось. Вот, и волей-неволей приходят разные э, изречения святых отцов, которые э, жили настолько далеко от нашей эпохи, как могли предположить, что такое вообще возможно? Там, вот, Василий Великий когда-то сказал о том, что наступят времена, что девять больных придут к одному здоровому и скажут, что ты болен, потому что ты не такой, как мы. Вот, и все кругом будут верить, все кругом будут уверены, что именно тот вот, один вот, больной, вот он один. Потому что он не так говорит, как все. Все Настолько укоренился грех э, в тех или иных сферах нашей деятельности. Мы перестали обращать на это внимание, вот, а те, кто обращает на это внимание, попадают в какую-то вот, от безысходности, в лопатию, что уже, в там, вот, вот, ну, сложное время мы, и, и оно сложное для всякого человека, который ищет Бога, очень трудное и сложное время, но, если человек с Богом находится, если он понимает, что э, для Бога все возможно, и о том, э, что... Я почему говорю о этом празднике? Можно представить, каково было бы Илье находиться в этом обществе. А вот э, он не ушел в то общество, в другое, допустим, иудеи, например, мог бы прийти, там бы жил, там храм находится. Он не поступил так, он жил среди людей, которые были, по сути, заблудшими. Не боялся людей жить. В и тем не менее, и, и, и, и э, подкрепляясь молитвой, обращаясь к Богу, он продолжал находиться в этом обществе. Поэтому нам с вами не нужно впадать э, ни в какую-то апатию, ни в фрустрацию, не нужно думать о том, что все пропало и все ужасно. Вот. Господь всегда говорил своим ученикам и своим э, последователям, говорил не бойся малое стало. Обращался, вот ими словами, он обращался не только к тем, в то время находился. Он обращался и к тем, кто живет сейчас. Потому что крестьяне всегда были малым станом. Их не было много. Первые три столетия церковь множилась, но все равно была она очень малочисленна. А потом, когда религия стала официальной, креститься было необходимо э, с точки зрения политики. Многие крестились не потому, что пришли к вере, а потому, что вот иначе карьеру не сделаешь, и многое-многое другое. Во многих странах потом э, сам факт крещения стал не по традиции просто. Человек даже не понимает, зачем этому нужно, как он живет, что он живет. Вроде как крещен, а на самом деле живет совсем не э, по христианским э, законам, не по законам, даже не пытается по ним жить. И к тому, что малое стадо всегда было и остается. Но, тем не менее, всегда Господь сохраняет в себе сорок мужей, которые не преклонили колен предвалом. То есть, как бы, такое образное выражение. Всегда есть вот эта вот а, соль, которая осоляет землю. То есть, она не иссякает. До, до скончания времен всегда на земле останутся люди верующие. Они всегда будут. Будем ли мы с вами в этой среди этих верующих? Это вопрос каждому к себе. Хочет ли человек? Готов ли он идти и нести свой крест? Это вопрос конкретного человека, но то, что церковь будет оставаться, то, что она будет в любые сложные времена, это не подлежит никакому сомнению. И сегодняшний э, день памяти пророка Ильи Фисфетина этому просто некое напоминание такое, что не надо бояться, не стоит жить в страхе. Христиане первые не боялись. Хотя понимали, что любой денег не могут прийти забрать и на арене их какой-то жестокой казни подвергнуть. Нас жестокой казни никто не подвергает. И Господь, нужно помнить, ругает, бывает. Что там кто не делал, каждый ответит только за свои грехи, за свое что-то. Время сложно. Мы обращаем внимание на какое-то внешнее благочестие прежде всего. На внутреннее мы как-то даже не смотрим. Мы думаем, что оно только вот, может быть в образах, и э, в чем-то таком очень-очень приятном таком. Оно может быть и в другом. Оно может быть совершенно внешне, не выглядеть каким-то вот, э, привлекательным. Я расскажу такой небольшой э, случай из э, современности. Вот с Это тот монастырь, в который я ездил, будучи мирянином регулярно туда. И, в принципе, это ну, как, вот, как мой, мой дом такой духовный, что ли, я Именно так воспринимал Оптиной Пустыню. И вот один из э, священнослужителей в э, Оптиной э, крестил женщину, которая приехала э, и хотела покреститься именно в Оптиной Вот, и он спросил, а почему в Оптиной то вот, хотите покреститься? Она говорит, ну, дедушку какой-то ко мне вот все приходил приходили. Говорил, что я покрестилась, и в Оптину ехали покрестилась. Вот. и покрестилась. Он заинтересовался этим, что она говорит. И стал ее расспрашивать, как выглядит дедушка. Вот. Еще больше э, заинтересовался тем, что она как его описывала. Он говорит, все, не говорил, что радость моя. Ты не бойся, езжай в Оптину и там покрестишься. Вот. И так когда он стал показывать ей различные э, образы вот, э, экономисные, она. Я нет, нет, это не тот, и нет, и не тот, это даже не похож, этот похож, но не он такой. И когда он показал э, икону Серефима Саровского, то, э, соответственно, она сказала, да, вот он, он ко мне приходил. Очень сильно э, заинтересовавшись тут священнослужитель из пустыни, он стал расспрашивать, а как же ты вот живешь-то? Ты вот не крещенный, тебе уже вот, и дети у тебя уже подросли, вот, уже взрослые практически. Вот, как вот? Ну как мы обычно живем вот, в Москве, в двухкомнатную квартиру у нас вот как бы обычно живем, как все живем. И, и, и расспрашивая ее, он постепенно выясняет о том, что прожив длинную супружескую жизнь, она ни разу не поссорилась со своим мужем за все время. Вот. Естественно, у них не было никаких там, никакого блуда или что-то еще, даже об этом речи не велось. Выяснило также, что много лет деща, вернее бровь для нее, она лежала парализованной частично и не могла ходить. И эта женщина за ней ухаживала. И ни разу не, не было, допустим, какого-то вот неприязни, что ли, там, или вот какого-то раздражения, насколько вот она, по сути, то, что я рассказываю, это ну, именно так, как должен вести себя христианин. Именно это и дало толчок тому, что вот, э, святой явился и убеждал, уговаривал э, такого человека прийти и принять вещение. То есть Господь никого не оставляет, который следует за ним. И ведь она не видела как-то привлекательной для них. Наверняка она как-то где-то красилась, где-то одевала какие-то одежды, может быть, там. Кто на нее обратит внимание? Как подумает о том, что она вот так вот угодно Богу? Вот поэтому не ищите какого-то внешнего благочестия и не стремитесь к какому-то обязательно внешнему. Я не призываю к тому, что нужно на какие-то внешние приличия с пренебрежением относиться. Нет, совсем не к этому призыв. Просто вот не должен быть перекос к внешнему. Нужно понимать, что внутри человека может быть совсем другим. Тот, который сегодня вам в транспорте на ногу наступил и не извинился, может быть, этой ночью будет плакать и молиться, потому что вот он помолодушился, своему ничего вам не сказал. Вы уже не знаете, как он живет. Вот я к чему говорю. И вот это вот малое христианское сообщество, которое всегда существовало, всегда оно есть, оно и до конца времен будет. Так давайте же, дорогие мои братья, все стремиться к тому, чтобы не отпадать от Бога, а быть постоянно с Ним. Постоянно следовать за Богом и нести свой крест. Богу нашему славу.